Приветствую тебя на канале с к звездам, меня зовут Ярослав. Сегодня хочу поговорить о проекте от Искандера Prism Вектор. Давайте вот, чтобы сразу без обвинений, мы послушаем два голосовых сообщения, которые пересылали от него. Это он, создатель проекта Prism Вектор, записывает в Телеграме своим последователям. И давайте послушаем, что он им говорит. Друзья, давайте откровенно. Вы же понимаете, что если мы сделаем э, стейкинг э, на старые кошельки, то придет 500-700 тысяч человек. Представьте, на сайт зайдет 500-700 тысяч человек, вот. А и если, если даже половина зайдет и сайт начнет глючить, то есть мы просто поставим кресль и опозоримся, правильно? А... Разберем вот этот самый первый момент. Искандер говорит, что надо, чтобы в их проекте призм вектор принять участие, новые кошельки. Я, если честно, не разбирался, что там, какое построение будет. Возможно, они это все хотят сделать так, что вот Искандер создал первый кошелек и выстроить их паровозом. Призмачи все знают, да, то есть сделать себе структуру, чтобы потом иметь максимальный парамайнинг. Там 10 миллионов, возможно, 100 миллионов, потом он себе хочет сделать структуру. Возможно, все не так, но мне пока что видится так. И он говорит своему сообществу, что вот, если мы сделаем возможность входа в наш проект старыми кошельками, то есть действующими призмачами, которые уже давно в криптовалюте призм, то придет 500-700 тысяч человек. То есть так он говорит, так он своей аудитории рассказывает, что в криптовалюте призм 500-700 тысяч человек — это аудитория. Это, собственно, еще один момент, по которому я разбираю вот именно данный проект призм-вектор, потому что они нагло ссут в уши своим волошенцам Они говорят, что в криптовалюте призм 500-700 тысяч пользователей, но есть такой канал классный призм-инфо, ссылка на него будет в описании, где ведется статистика кошельков в криптовалюте призм, это не общие кошельки, просто всего сколько есть активных кошельков, на которых когда-либо были монеты, потому что и у меня лично есть там 10 кошельков и некоторые из них уже пустые, потому что они мне нужны были там, для каких-то транзитных целей, я ими не пользуюсь, и вот у меня одного 10 кошельков, а я знаю людей, у которых там и больше кошельков, и 20, у кого-то и 30, но Искандер думает, что все это разные люди. И вот тут мы видим статистику, что на 2 ноября 2020 года кошельки, на которых там, я не помню, больше или одной, или 10, или 100 монет, ну, возьмем даже более 100 монет, это сейчас сколько? Меньше 100 рублей. Их 40 509 кошельков. И я вам даже больше скажу, из этих 40 509 кошельков, это тоже не все, именно каждый пользовательский. У меня есть несколько кошельков, на которых лежит точно более 100 монет, более 1000 монет. И то есть мои кошельки тоже сюда попадают. Значит, уже не 40 тысяч участников. Конечно, нельзя отвергать тот факт, что э, кто-то в складчину свой кошелек делал. Например, я создал себе кошелек, пошел, рассказал другу своему, подруге, что вот есть такая крипта, давайте скинемся и все вместе на один кошелек объединим. У меня есть один знакомый, который до сих пор... Не разобрался толком, у него был свой кошелек, потом он увидел кражи, но у него времени до сих пор нету с этим как-то разобраться. Он там небольшую сумму вкладывал, говорит, давай я тебе пока что переведу, потом, как будет время, разберусь, ты мне все подробно расскажешь. Да, безусловно, такие люди тоже есть, которые как бы держатели криптовалюты призм, но держат свои монеты они на другом кошельке. Ну, так скажем, в каком-нибудь пуле, назовем это так. Поэтому плюс-минус будем отталкиваться на то, что в криптовалюте призм действительно есть 40 тысяч с половиной пользователей, но это никак не 500-700 тысяч кошельков. Еще есть роман какой-то, который продвигает призм вектор, он в B2B был, и он записал стрим-вебинар тоже с каким-то челом там, который тоже продвигает призм вектор, и они там вообще математики великие. Они сказали, что 500 тысяч в блокчейне видно кошельков призм, которые когда-либо были активны. Но мы-то с вами уже понимаем, что их только 40 с половиной тысяч. Потом они решили, что... Один из них в Ройклубе, другой в Спейсботе. Они говорят, так, на блокчейне более 500 тысяч кошельков, в Ройклубе я там видел 200 с чем-то, и в Спейсботе примерно 200 с чем-то тысяч кошельков. Итого мы делаем заключение, это из их слов я цитирую тех ребят, которые продвигают призм-вектор. Мы имеем более миллиона пользователей в криптовалюте призм. Вот вы понимаете, мы сейчас дальше послушаем Искандера что он там говорит, как он продвигает свой проект. И обсудим как раз таки вот это незнание криптовалюты призм участниками, которые продвигают призм вектор. То есть они подают себя как спецов каких-то, они говорят, что они пришли продвигать, развивать криптовалюту призм, то что они несут всем благо, но на самом деле они даже не знают, что такое криптовалюта призм, как она работает и как вообще даже подсчитать примерное количество людей, которые держат эту монету. А мы этого не хотим. Мы хотим сделать это реальный, крутой и современный, самый лучший инструмент по добыче призм, а также... Инструмент для развития сообщества призом. Тут самое главное. Они хотят сделать инструмент по добыче призм, но дают до 16% в месяц. Хотя сам блокчейн криптовалюты призм на данный момент уже там, ну, более 6% вроде не дает. Что-то в районе 5% среднее держится. Они хотят, говорят, мы делаем инструмент по добыче призм. Самый инновационный, если так можно сказать. Но на самом деле они делают инструмент по распределению призм. Самый, не самый инновационный, да? Давайте будем честными. Потому что есть МММ-Призм, где можно получать 30% в месяц. И там не скрывается, что это пирамида, что если вы отдадите свои монеты в МММ-Призм, то есть предоставите кому-нибудь помощь, не факт, что ваши монеты к вам вернутся обратно. По сути, Искандер запускает такой же проект. А у него до этого был проект, где тоже там их токен очень быстро рос в цене. Конечно, сделали там люди иксы, кто там может заработать, а мне кажется в призм векторе такая же ситуация будет, кто тут будет зарабатывать, или тот, у кого есть большая аудитория, кто сможет привести очень много людей и срубить партнерские, или тот, кто вошел в начале, по крайней мере, я не говорю, что сначала это первый день открытия, второй, третий, все зависит от того, сколько проект в общем проработает, потому что начало... Может быть и полгода, если проект 2 года будет работать. Но мы-то с вами не знаем, сколько проект будет работать. Даже Искандер не знает, сколько этот проект проработает. И сейчас, вот что меня именно бесит, что они просто обманывают как своих влашенцев, ну, на которых мне по сути пофиг, так они еще и Призмочей сюда хотят затащить. И стут нам в уши, что это проект на, по добыче криптовалюты призм. Мы-то с вами знаем, что добыча криптовалюты призм каким способом происходит? Только парамайнингом. То есть вы держите монеты на своем кошельке и получаете парамайнинг. Происходит новая эмиссия монет. Мы знаем, что средний промайнинг сейчас это 5%. Да, есть еще один способ добычи монет, получения их. Это форжинг. Но все равно форжинг он не приносит 10% в месяц плюсом. Значит, проект Искандера это обычная пирамида. И то, что они тут труд о великих делах и о развитии сообщества призм, ну это как минимум смешно выглядит. Этот инструмент, оно даст очень большой рост призме очень большие перспективы сообществу и каждому холдеру и майнеру призмы. И поэтому мы должны быть во всей готовности. Тут я не спорю. Вот недавно был скачок там, да, монета стоила не один цент, а полтора цента, и, возможно, это все было на тех порах, что Искандер, да, сказал, что он запускает такой проект, что он будет на криптовалюте призм, сам там начал закупать, потому что вот эти продвиженцы с именно призм вектора, они там показывали какие-то кошельки, где лежит 12 миллионов монет, и, безусловно, этот рост криптовалюты призм можно приписать как раз-таки к запуску проекта от Искандера призм-вектор. И это то, на что я хочу, чтобы призмачи обратили внимание. В то время, как Искандер со своим каким-то там призм-вектором затирает нам опять, что вот, я создал инновационный продукт какой-то, хотя это уже не первый продукт, Каждый раз человек создает инновационный продукт, и каждый раз он там что-то дорабатывает, какому-то сообществу плюс приносит, но каждый раз предыдущий проект забывается, и все перетекают в новый проект. То есть это обычные хайпы, и я ничего плохого... Не хочу про них сказать, никакого негатива у меня к хайп проектам нету. Если люди, которые их создают или продвигают, они это честно говорят: что это хайп-проект, то, что тут огромные риски и то, что заработают тут, ну, наверное, не все. Как, например, это выглядит в ММ MMM Призм? Почему вот я очень тепло отношусь к МММ MMM Призм? Потому что там дают 30% в месяц не в призм векторе, как будут до 16 а 30% в месяц, и там тебя на каждой блин страничке регистрируешься, говорят, это небезопасно, тут ты можешь потерять монеты, ты жмешь хорошо, вкладываешь туда монеты, отправляешь помощь, тебе пишут, ты делаешь это все добровольно, не вкладывай последние деньги, они к тебе могут не вернуться, и ты, чтобы сделать туда вклад, ты должен согласиться все время с этим, и тебе это все время написано красными буквами на белом фоне, то есть это не заметить нереально. Как делают эти чуваки? Они говорят, О, пф, бери сейчас самую дорогую лицензию. Мы сейчас и сообщества поднимем, у нас там планы грандиозные. И ты вообще станешь миллионером. Конечно, мы посмотрим, что с этого получится. Но давайте послушаем дальше. Поэтому я и говорю, что будет в два этапа. То есть первый этап это на новых кошельках. На новых кошельках ну сколько придут? Ну тысячу, пять тысяч. Ну максимум десять тысяч, да? То есть у участников, которые будут стейкать на своих кошельков и это тоже хорошо но зато благодаря э, но но наша цель большая да то есть мы хотим взаимодействовать полностью с каждым участником призмы призм вектор станет одним из инструментов и частью э, во-первых, вот тут я слышу посыл Искандера то, что давайте мы стартанем так постепенно, что и требуется в хайп-проектах. Конечно, если вы в хайп-проект сразу запустите аудиторию там, десятки тысяч человек, и потом притока такого большого не будет, то, конечно же, ваш проект рассыпется там в течение ну, даже пару недель. Тут, что я вижу вообще? Скандер говорит, вот, не переживайте, если будет мало людей заходить, так и надо. В принципе, так и надо. Но что мне кажется вообще кроется за вот этими сообщениями они хотят взаимодействовать с каждым участником криптовалюты призм мне уже тоже в личку пишут про призм вектор я их сразу всех блокирую потому что не привет не здрасте вообще не пообщавшись со мной никак мне спамят личку скидывают сразу вот такую портянку где описывают что это очень крутой продукт и что на нем можно очень круто зарабатывать таких людей я сразу отправляю в спам и вы делаете также если вам кто-то отправляет какую-то рекламу о которой вы не просили потому что эти аккаунты потом будут блокироваться и этим людям будет сложнее распространять информацию так вот что говорит искандер говорит вы вкладываете сейчас олухи которые за мной уже ходят не в первом проекте а потом зайдут призмачи их то 500 700 тысяч их миллионы и они нас поднимут а потом еще говорит призмычам уже дальше Сначала он своим говорит, что мы за счет призмочей поднимемся, а потом в этом же сообщении говорит, а вы люди, которые держите криптовалюту призм, тоже к нам идите, это не пул, мы 16% в месяц добываем. Да, это не пул, но если пул хоть обосновывает свой доход майнингом как это было раньше, вот Ройклуб давал 30% в месяц, а зарабатывал 35%. Если бы Мошкин не был гондоном, а был честным человеком, тогда бы к нему и доверие у людей было, например, да? И тут бы вопросов не возникало. Откуда берутся эти 30%? Потому что они берутся из блокчейна криптовалюты PRISM. И Мошкин просто сверхприбыль забирает себе, а меньшую часть отдает своим участникам. У Искандера, вот я не знаю, я еще ни разу не слышал, что они говорят, на основе чего идет этот доход, да, они этого не говорят они говорят просто у нас будет 16 процентов откуда 16 процентов если сама криптовалюта призм столько не дает значит это пирамида и значит он затягивает и скрывает это от всех кого они привлекают и частью призмы вот но чтобы этого добиться нам нужно сначала сделать на новых кошельках чтобы мы испытали посмотрели как выдерживать, да? Нагрузку в наш сайт и когда мы будем убить. Уб... А в чем проблема? сделать э, сайт на каком-то движке, я в этом не очень сильно силен, <свят> это автология такая, но в чем проблема сразу рассчитать пропускную способность сайта на несколько сотен тысяч человек, но вот в чем проблема в чем проблема, движок сильный хостинг там оплатить, что там еще для этих целей надо, да нет никакой проблемы, если ты заведомо знаешь, что на сайт могут зайти сотни тысяч людей, ты просто берешь и улучшаешь этот сайт до той отметки чтобы он мог пропускать в себе такое количество людей. А то тут прикольно получается, он говорит, ну вот сотни тысяч могут зайти, а вдруг сайт не справится. Да может, Искандер, ты что-нибудь сделаешь, чтобы сайт справился, или твоим олухам, которых ты сюда вводишь, и обещаешь из каждого сделать миллионеры, вот эти отмазы для них прокатывают. Но если они для них прокатывают, то в принципе они и должны быть обриты, это будет им уроком. Просто я сейчас обращаюсь к призмачам, к тем людям, которые подписаны на мой канал, ни в коем случае не ведитесь на вот эту вот всю ерунду. Потому что предыдущий проект, не знаю, конечно, кто-то там заработал, кто-то нет, но сейчас они тут выдвигают призм-вектор свой, как будто тут, ну, нету шансов проиграть. И не говорят о рисках. А еще, как я понимаю из этого монолога, они хотят на призмачах сами заработать, то есть такая тема. Чуть дальше я расскажу вам, как можно заработать с помощью призм вектора, даже не вкладываясь в него. Убеждены в том, что мы уже готовы принимать 500 тысяч, миллион человек, тогда мы сделаем. И на это тестирование идет немного времени, то есть ради такого, такого проекта, да, такого полномасштабного развития два месяца – это очень мало времени, то есть нормальные ресурсы делаются годами. А мы хотим за два месяца протестировать. Поэтому скорость у нас очень большая. И, и не сомневайтесь в том, что э, необходимы такие этапы. То есть сначала на новых кошельках, чтобы пришло немного людей, а потом уже на старых кошельков, где придет уже много людей, но мы будем уже подготовлены. Еще один фактор, который немаловажный. Много людей не придет. Все, кто зайдут, это им без разницы. Новый кошелек, старый кошелек, потому что в криптовалюте призм нет проблемы создать новый кошелек, если ты хочешь зайти в проект, но там говорят, ты со старым кошельком не можешь, ты за минуту делаешь новый кошелек, со старого переводишь туда нужное количество монет и заходишь. Это если вот вам искандер в уши сыт, я вам объясняю, как это все работает. Представьте, завтра мы запустили на старых кошельках, и в первый же день сразу пришло 10 тысяч человек, да, или даже 5 тысяч человек. Первый день, до первого дня это очень даже хорошо, каждому нужно купить лицензию. Начинают в покупать, призма улетела, да, на второй день пришло еще 20 тысяч человек, потом 50 тысяч человек, и получается за неделю... Нет, в криптовалюте криптовалюципризм столько людей нету, как в Амскандерс с уши. В первый день 10 тысяч людей, во второй 20, а в третий 50, того уже 80 получается. Мы видим по статистике ниже, что всего 40 тысяч с половиной активных кошельков есть. Так что, Искандер, давайте свои сказки будешь рассказывать, ну, точно не тем, кто стоит в криптовалюте призм. Я знаю, что есть люди в призм, которые тоже верят в подобные байки. Вы просто изучите криптовалюту призм. Я могу у вас добавить в какие-нибудь чаты, точнее ссылки на них я скину в описании. Вот у меня есть общий чат, на нейрочат, если он открытый, я скину ссылку. И вы просто... Посмотрите, посмотрите, о чем там говорят люди, и просто не плавайте в этом вакууме, где нету вообще информации. Стоит столько много людей, что, что на покупку лицензии начинается очень большой ажиотаж на рынке. Вот, призму улетела на 50 центов, там, на 20 центов, вот. пусть даже на 10 центов да, улетела. Вот. А потом начал снижаться, потому что... Э... Люди, которые заходили по 10 центов, решили э, ну, по одному по центу, решили зафиксить, зафиксить прибыль. Вот. Те, кто сегодня покупает ниже одного цента, те, кто покупает, да, вчера, позавчера, месяц назад, два месяца назад, то есть в течение двух месяцев, которые покупали по одному центу, захотят зафикситься, и цена сразу пойдет опять вниз, да. То есть разве это позитивно, это не позитивно? А теперь представьте планомерное развитие. То есть сначала на новых кошельках. Ну да, слабо пошли люди, да, не доверяют там, но уже хорошо, что это не пул, что не надо отправлять куда-то деньги. Да, свои призмы, это уже же хорошо. Пойдут люди? Пойдут, конечно. И призма, она начала потихоньку подниматься. То есть планомерная, плана... То есть плавная такое рост, да, пошел. Они в один момент памп улетел до 20 центов, а потом шлепнулся до 2 центов. И никто не скажет, что вау, за месяц выросла с 1 цента до 2 двух... До двух центов. А скажет, фу, с 10 центов упала до 2 центов, да? Не знаю, дальше сообщений не присылали в чат, но сейчас я расскажу, расскажу схему, по которой я попытаюсь заработать с помощью призм вектора. Мы видели, что цена подскочила там до полтора цента, когда призм вектор, ну, когда они сами со своими лидерами начали закупать криптовалюту призм, чтобы потом в дальнейшем выплачивать эту самую криптовалюту призм, насколько я понимаю, потому что вот у них есть 12 миллионов монет, и я думаю, что именно на этот кошелек, мы его еще найдем, там под вебинаром есть, будем отслеживать статистику Prism вектора, потому что мне кажется, когда на этом кошельке закончатся монеты, тогда, в принципе, в принципе закончится и сам проект Prism Вектор, потому что их цель мне кажется не наманить монету Prism, дать всем огромный доход. Их цель продать свои лицензии, опять-таки же повышающегося своего токена какого-то на раздавать, который потом не все смогут продать, потом опять выстроиться огромные очереди и проект заглохнет как я попытаюсь заработать на Искандере и на его вложенцах и на проекте PRISM Vector. У меня есть монеты PRISM. У меня сейчас нет необходимости их докупать. И вот мы видели, что скачок цены был, когда Prism Вектор закупался монетами. И сейчас анонса еще официального старта этого проекта не было. То есть, насколько я понимаю, лидерам, которые приближенные, раздали ссылки реферальные, чтобы пока что они продвигали проект, чтобы они под себя регистрировали людей. Когда запустится сайт, будет приток новых участников именно в призм Вектор с их старых проектов. Возможно, конечно, и призмачи какие-то зайдут, но это уже на их усмотрение, все риски а, находятся на их плечах. Так вот, цена, понятное дело, будет идти вверх. Нужно отследить тенденцию регистрации новых участников, закупа ими монет и попытаться на пике вот этого подъема цены Продать свои монеты Потому что потом неизбежно она будет идти вниз Не скажу до каких объемов До какого порога она вниз упадет Но 100% на старте Искандера Будет памп криптовалюты призм Потому что смотрите допустим Сейчас в день в сутки Продается более 25 миллионов монет они продаются, цена плюс-минус держится вот в районе цента. Иногда чуть ниже, иногда чуть выше, чаще конечно чуть ниже, что уж тут врать, но в среднем в районе одного цента держится цена, потому что каждый день на рынке продается 25 миллионов монет. Когда будет запуск скандера, этих 25 миллионов монет их просто не хватит, потому что будет закупаться больше людей и те, которые раньше закупались на 25 лямов, ну примерно плюс-минус будут закупаться. Но плюс еще придут из Искандера. Допустим, пару миллионов да, монет будет куплены Искандером в течение там, первых дней запуска. Ну, конечно, первый, второй, третий, это самые такие пиковые дни должны быть. И вот мне сейчас люди скажут, ты что, охренел? Ты что, цену вниз хочешь продампить, когда Искандера ее будет повышать? Ну, ребята, во-первых, у меня не такие большие объемы, чтобы ее дампить. Во-первых, я просто продам часть своих монет. Потом, когда цена упадет, я обратно их выкуплю, а разницу оставлю себе. В принципе, это заработок трейдерам. Во-вторых, если вы хотите тоже обучиться трейдингу, я предлагаю вот вам дождаться момента, когда стартанет призм-вектор, и попробовать потренироваться. Не обязательно продавать там сразу все свои монеты, потом выкупать их обратно, потому что это тоже э, такая себе лотерея получается. Не факт, что цена потом пойдет вниз, не факт, что она... Вот вы продадите по полтора цента, а цена потом 5 центов станет, вот буквально через час. То есть тут надо, конечно, все анализировать и надеяться на какие-то свои внутренние чувства, на свою чуйку, скажем так. Но я обязательно попробую. У меня не такие большие объемы, во-первых, чтобы продампить ее вниз, там в пол улетела, чтобы она... А во-вторых, когда пройдет хайп от призм вектора, когда уже все закупятся монетой, то все равно у нас на рынке эти же самые 25 лямов, они будут каждый день продаваться, вне зависимости от того работает призм вектор или нет если в первые дни а, за счет того что приток новых участников призм вектор пойдет а, будет выкупаться более чем 25 миллионов монет допустим 40 50 что поспособствует росту цены то потом через какой-то период времени цена спустится все равно до тех значений которые не искусственные которые не созданы каким-то ажиотажем это рынок и рынок всегда диктует цену то есть конечно вы можете сказать нет я не буду продавать потому что я хочу чтобы у криптовалюты призм был рост но вы не будете продавать а те люди которые на данный момент продают они все равно продадут и тем самым стабилизируют цену, чтобы она была настоящей, рыночной. Так что я думаю, что у разумных людей ко мне претензий никаких не будет и вы можете действительно на вот этом хайпе от призм вектора чуть-чуть подороже продать свои монеты и потом даже на эту же сумму вы купите ли больше монет или такое же количество и еще останетесь там с фиатом, с биткоином, с эфиром, не знаю за что вы будете продавать криптовалюту призм. Но суть в том, что это реальная возможность немножко под Заработать. В принципе, так трейдеры и работают. Покупают монету, когда она дешевая, продают, когда она дорогая. Сейчас монета не очень дорогая совсем недорогая, даже давайте скажем так. Когда будет призм вектора запускаться, люди будут заходить, а те, кто уже зашел, будут приглашать новых участников. Понятное дело, что пик вот этого всего, он придется на первые даты запуска, и тогда люди массово начнут закупаться криптовалютой призм, что в принципе нам и надо. Мы как раз на вот этом пике попытаемся поймать пик и продаем свои монеты этим людям. Потом когда уже этот хайп утихнет, и когда цена сама по себе, по рынку стабилизируется чуть ниже того курса, по которому мы продавали, конечно, тут главное тоже не упустить момент, потому что разворот цены может в принципе пойти в любой момент. И паратакс уже работает, и еще больше холдеров в сети призм появится, а монеты все равно у всех не бесконечные, кто их льет. Поэтому тут главное не пропустить момент, если вы вдруг не захотели выйти вообще из призм, перезакупиться, на предполагаемых вами низах и сидеть дальше радоваться жизни или тому что у вас монет призм больше стало если вы в нее верите или тому что вы сохранили количество монет которого у вас было но еще поимели плюсом ко всему или другую криптовалюту или доллар или рубли это в зависимости от того за что вы продавали криптовалюту призм в общем такое мнение по поводу искандера и его проекта призм вектор у меня мне просто не очень близок их метод развития они загоняют своих людей, людей, которые им доверяют, которые подписаны на их ресурсы, они их загоняют, не предупреждают ни о каких рисках, наоборот, все так красочно, красиво расписывают, что все будет классно, вот мы на призмачах заработаем бабла, и также под эту дудку говорят, что вы в пулах сидите, призмачи, вы что, чеканутые? Заходите к нам в призмвектор, у нас тут 16% в месяц, это очень круто, это очень здорово, мы не какой-то пул, мы не говорим о том, что мы пирамида, хотя мы ей Являемся, вы все тут заработаете. Ну, хотя, еще раз говорю, все тут не заработают. И, в принципе, нету такого проекта, где все бы могли заработать. Ну, вот я думаю, что нету такого проекта. Пока что мы такого не встречали, не видели. Добро и зло, темное и светлое, заработал, не заработал. Так и должно быть, чтобы стабилизация была во вселенной. Но суть в том, что человек, который зовет себя в проект и говорит, что тут ты можешь потерять, я думаю это честный человек и к нему не то что стоит прислушиваться ему хотя бы можно доверять но когда человек тебя заводит и говорит что все будет классно супер здоровски только зарегистрируйся по моей ссылке и купи лицензию ты обязательно заработаешь а потом когда все закрывается говорит ну такое бывает ты что не знал ты что первый день в этих проектах да блять первый день да ты мне не мог рассказать и сказать что есть такие-то риски а то они потом говорят а они я думал ты уже знаешь вот таких людей я думаю не стоит поддерживать Потому что у них нет такой вообще цели а, чему-то вас научить, а, кому-то еще в этой жизни, ну не то чтобы лучше сделать, но как-то вообще повлиять в положительном русле на чью-то другую жизнь. Им главное набить свои карманы, а потом, ну все, ребят, ну что вы хотели, все так везде происходит. Все знали об этом, только говорят они об этом потом, когда уже проект перестает работать, они на старте проекта, потому что, понятное дело, когда ты говоришь о рисках, когда ты говоришь людям, что они могут потерять свои деньги, часть людей отсеивается и не идут туда, ну вот просто не идут. Они думают, а не, нафиг мне это надо Я пойду вон к тому блогеру По его ссылке в этот же проект Он говорит, что рисков у него никаких нет Есть такие люди, и пожалуйста, не будьте такими людьми Потому что потерять Особенно в инвестициях Особенно в интернете, вот в такие проекты Это милое дело Ну, большинство людей, не знаю 50 на 50, может чуть больше Чуть меньше, но все равно не теряют свои деньги и тем самым Набираются опыта, это жизненный опыт И потом, вот один раз ты потеряешь Потерял деньги учел какую-то ошибку второй раз потерял деньги если вдруг так случилось то ты еще больше научен и еще больше уроков ты прошел и рано или поздно если ты не глупый человек то ты научишься и фильтровать проекты и разработаешь свой собственный алгоритм с помощью которого тебе удастся все-таки зарабатывать в этой сфере деятельности и уже никогда не вестись на то что вот говорит искандер вот такие вот сказки рассказывает по его аудиосообщениям, такое чувство Чувство, что его окружают глупые люди на сегодня у меня все спасибо за просмотр пиши в комментариях что ты думаешь по поводу призм вектор вообще может ли он как-то развить криптовалюту призм или это обычная пирамида причем пишите сроки жизни этого проекта будет интересно может кто-нибудь угадает если кто-нибудь напишет точную дату закрытия данного проекта вот когда он перестанет платить именно день месяц год тот получит 1000 призм от меня в подарок это ну, вот такой вот конкурс решил провести. Я думаю, никто не угадает, потому что, ну, один комментарий только можно. Будут проверяться комментарии. Один комментарий только можно. А то сейчас я знаю, один человек какой-нибудь напишет весь следующий год по числам. Это не надо. Это очень долго надо будет мне сидеть, разбираться, искать именно эту дату. Ну, и это как минимум нечестно. До скорых встреч.